Добрый вечер! Вот и подходит к концу зачетная сессия, а впереди студентов ждут непростые экзамены. Но мы предлагаем вам отвлечься и посмотреть новый выпуск «Универньюз». Сегодня в программе. О науке и дальнейшем сотрудничестве поговорили на встрече с делегацией университета имени Иштвана Сеченя. В деревне универсиады прошел забег, приуроченный к Международному дню отказа от табака. Студенты КФУ познакомились со спортивным туризмом. Казанский федеральный университет посетила делегацию университета имени Иштвана Сечени. Основной целью визита стало дальнейшее сотрудничество в научной и образовательной сфере. 1 июня Казанский федеральный университет посетила делегацию университета имени Иштвана Сечени. В ее составе проректор по международным связям ЛАСТа имеря Камлоши и профессор русского языка Иштван Бакони. В ходе встречи обсуждали самые значимые вопросы, в том числе и вопрос дальнейшего взаимодействия Казанского федерального и университета имени Иштвана Сечени в научной деятельности. Особый интерес вызвал Институт международных отношений истории и востоковедения. И так они не смогли обойти тему, посвященную тому, что русские Венгрии тесно связаны с своим происхождением. Стоит отметить, что. Сотрудничество Казанского федерального университета с Венгрией реализуется в научной образовательных сферах, таких как участие в научных проектах и мероприятиях, совместные публикации, обучение граждан Венгрии по программам академической мобильности. Делегация университета имени Иштвана Сечени в ходе визита также посетила музей истории КФУ и познакомилась с историей Альма-Матер. Кроме того, гости планируют посетить Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт физики, химический Институт имени Бутерова и Институт геологии и нефтегазовых технологий. Диана Шилова Владислав Михневский, Универньюс. В Казанском федеральном университете проходит конференция на тему «Финансовая грамотность». В рамках программы прошло обучение и защита итоговых работ. Обучение проводили преподаватели МГУ, дав нашим преподавателям уникальную возможность ознакомиться со своей образовательной программой. Все подробности узнала Аурелия Сташкова. В Казанском федеральном университете проходит конференция на тему финансовая грамотность. Республика Татарстан – один из регионов, который стал пилотной площадкой повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации. Образовательная программа стартовала 27 марта и закончилась 21 мая. Она проходила с использованием дистанционных технологий, то есть преподаватели обучались на дистанционной основе с использованием различных образовательных технологий. Аурелия Сташкова, Влад Михневский, Универньюз. 1 июня вся страна отмечает День защиты детей. И этот праздник еще раз напоминает нам о том, что никогда не стоит забывать о тех, кто ежедневно нуждается в помощи. Как подарить счастливое детство, выясняла Аделя Шамилова.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 Девушка готова рискнуть жизнью ради возможности увидеть мир, выучиться на переводчика и отправиться в путешествие в Японию. Хочу переводчика, дать. Будучи, хотелось бы очень в Японии, Что Японии. Все я смотрю аниме. Я просто хотела бы просить, чтобы больные люди не товарищи всегда Люди не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 Милова Владислав Михневский, Универньюз. Курить в 21 веке не модно. В рамках Дня отказа от табака во многих странах активистами и представителями учреждений здравоохранения проводят различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения. Так, 31 мая в деревне нерсяда прошел забег, приуроченный к Международному дню отказа от табака. Обо всех подробностях расскажет Аурелия Сташкова. 31 мая прошел Всемирный день отказа от табака. Каждый год огромное количество денег тратится на то, чтобы разъяснить вред курения. Разработать новые методы избавления от зависимости и донести до населения уже существующие. Так, при поддержке Роспотребнадзора на территории деревни Универсиады прошел забег с участием спортсменов, приуроченный к Международному дню отказа от табака. О мероприятии нам рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Ольга Евгеньевна. 31 мая мы празднуем Всемирный день без кабака. Этот праздник был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году на 42-й Всемирной ассамблее здравоохранения. И вот В этом году к нам присоединились Минспорта, Казанский федеральный университет, Поволжская академия спорта и туризма. Перед мировым сообществом была поставлена задача добиться того, чтобы в 21 веке проблема курения исчезла. 21 век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином продолжается, но студенты Казанского федерального университета выступают за здоровый образ жизни. Медик-волонтер поделилась своими впечатлениями о забеге. Важно помнить, что здоровый образ жизни – это залог нашего успешной, нашей успешной жизни, и актуальна именно сегодня эта тема. Вот. Именно поэтому, наверное, я решила принять участие в забеге, таким образом агитировать других людей, окружающих, тому, что движение – это жизнь. Я вообще, в принципе, люблю бегать, человек спорта я, и подумала, почему бы нет, прекрасная погода, все располагается к забегу, в принципе, поэтому движение – жизнь. Аурелия Сташкова, Влад Михневский, Универ Как вы относитесь к спортивному туризму? Преодолевали ли вы дистанции, проложенные в природной среде? А вот для студентов КФУ нет непреодолимых препятствий, и они справляются с любыми спортивными задачами. В спортивно-оздоровительном комплексе Дуправушка прошли соревнования по спортивному туризму. В нем приняли участие команды Казанского федерального университета и Набережно-Чунинского филиала на протяжении двух дней спортсменам пришлось соревноваться в различных дисциплинах. Дистанция пешеходная, велосипедная фигурка, дистанция на воде, велотреал, а также конкурс капитанов. В каждой дисциплине были определены победители. В общем командном зачете первое место заняли спортсмены набережно Челнинского института КФУ. Уровень у всех разный, но в принципе все справились. Нет таких, кто кто-то сошел дистанции струсил, все прошли достойно. Екатерина Бутенкова, Дмитрий Анчиков, Ренат Галиудинов, Универа News. На этом у меня все. С вами была Екатерина Басаргина. До скорых встреч.